В о Казани, да, первый, да, раз первый раз в жизни. Вот, да, ну, есть Мне есть очень понравилось. Вечером, да, когда прилетели, по, и проезжали по Казани, я увидел да, такие здания да, потрясающие. Да, что, да, что, да, ну, не да, знаю, будет, будет ли время посмотреть, да, но пока нравится нам, очень. Нам, а принимали участие навык здесь, здесь, навык вы участие в мероприятии Да, конечно. Нет, в Севастополе нет, в Санкт-Петербурге. Я возглавлял программный комитет по медицине. И то же самое здесь. Есть ли а у вас какие-то особенности по проведению подобных учреждений? Наверное, есть. По крайней мере, то, что сегодня мы видим, все организовано просто замечательно. А как дальше будет? Я надеюсь, что будет так же. Хорошо. Ну ваше впечатление все-таки оказалось в университете, быть более подробно в плане развития науки. Если честно, я, я плохо знаю систему. Я знаю, что сейчас... Э, э, я буду говорить только о медицине, потому что больше другого я ничего не знаю. Мне кажется, что сейчас идет развитие в положительную сторону. Как оно будет дальше, не знаю. А может быть, вы планируете в дальнейшем... У меня а Ой, пригласят, с удовольствием приеду. Честно говоря. У меня в Москве лабораторию, у меня лаборатория в Стокгольме. я еще гостевой профессор в Риме в университете, там я только лекции читаю. Ну, пригласят, с удовольствием приедут.